И всем привет. Сегодня я буду проводить итоги конкурса на необщий аккаунт. Условия очень легкие. Нужно было выполнить все эти задания. Думаю каждый дурак смог бы выполнить все эти задания. А я пока что ускорю видео. И все. Я разыграл аккаунт и отдал человеку. Кому понравилось видео, тогда ставь лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока.